Всем привет, друзья! Скоро выходит испытание чемпионата, я вам расскажу, как пройти его на 15-0. Первый нокаут в чистом поле. Вы обязательно должны взять Бонни на мид, либо Тика, на налево фланг на речку, чтобы погодила Ева. И направо кого-нибудь э, по типу э, Бель можете взять э, Джанет, очень хороший бравлер, и Амбер. И можно даже Гигрифа взять. Следующая карта «Горячая зона Муравьины Бега». Здесь можем взять тоже Бонни, Карла на фланге. Пенни обязательно для пушечки. И посередине можно взять Пока, который сейчас настолько имбовый с уроном. Вот. Следующая карта «Авгонетка без тормозов. Захват кристаллов». Сюда вы можете взять вообще вот то, что сейчас я советую. Бонни, Карл, Пока. Они все мидеры, но по флангам они тоже очень хорошо справляются. Бель, Дальше у нас идет Джанет Очень хороший бравлер Прям вообще везде заходит Можете пометить вот этой брать куда угодно И также Пенни С Мартиры, она идеально заполняет эту карту В центре внимания Брубол Сюда мы можем взять Вальта Очень здесь хороший бравлер Также здесь заходит Макс Которая постоянно контролит и дает скорость союзникам И можно взять сюда Эша, обязательно. Если вы умеете на нем играть. Грифа также можно взять. И Пока, прям очень хорошо. Вот здесь, опять же, Карл Пенни. Все, пометьте. Опять же, проходиться, Вы, надеюсь, все поняли. Следующая карта. Кремовый торт. Награда за поимку. Здесь я бы советовал вам взять Скуика. Макс. Макс Скуик. А -а -а -а. Также можно взять Карла Поко Пенни. Вот. И... Я бы, я бы лично взял генерала Гавса, потому что он дает бустики. Бэль отличный мидер, Вольт при раскачке может всех щелкать как орешки, даже союзников. И спасибо за просмотр, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.